И всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Скайзакит. На сегодня мы проходим э, карту под названием Карта. Да, я тоже это понял. Добро пожаловать в неизвестность. Карта сделана человеком под ником Труз Или же авиатор. Перейдем к правилам. Угу. Идите правила только. Вопрос. Эй, ты там живой? Убирайся скорее. Путь открыт. Вообще, я знаю, кто-то камера, камера, камера, одни камеры, лагерные. О, обратишь. Я не хотел бы тебя там оставлять, но придется, мне самому надо выбираться, если честно. Так, тебе сюда привезли в качестве испытываемого, так как считают, что ты преступник. А тот, кто знает, что ты невиновен, поэтому я тебе открыл путь. Спасибо, -мо, чел. Зайди в приемный пункт. Там должна лежать ключ-карта. Ага. Как то так вообще написано? Про китайские да. проблема. У ну угу. О, золотое яблоко. Картина мне на самом деле не нужна. Мне нужно было только золотая. О, ну, это такая. Короче. Вы поняли, люди. Так, иногда там мне тоже, кстати, тоже нужно. Валим. Хорошо, теперь зайди в комнату. А это что? теперь что ты мигаешь, что так? Хорошо, теперь зайди в комнату отдыха. Возьми снаряжение, прыгил через в комнату номер 27. Ключ карта должна лежать там же. Ну ладно, блин, ребят, я, это не бандикам на самом деле, это на самом деле само по себе картам мигает. Потак эпичней. о о о Так серые мне больше нравится Мне хотелось вот, это лучше. Да, это лучше. Прости серые. Мы серых не любим. Так, так, так, так, так. По мы надеваемся и идем направо. Друзья мы на пролом. Вау! Только без таких вот проломов часов. А, спалм Как же без этого -то? Я думаю, Гейми... Это без этого -то. тоже не обойтись. Ну хорошо. Спустись по лестнице вниз. Зайди в мастерскую и там сооруди, что нибудь Будь осторожен, на нижних уровнях нет света. Да, вообще отлично. Посрать, а ага, главное, посрать. Хм. Я понял. Я все понял. Вот и хорошо, что здесь нет света. Не так уж мигает. Так. Деннинг Крум. Понятно. Что это такое, я не понимаю, правда? Так, какие-то жуткие звуки. честно свое люди. И на их жуткие звуки. Они э, по-настоящему жуткие. О, а, здесь еще что-то есть. О-о-о-о-о. Вот так, вот так, вот так. Прости, кожное говно. Мы же вам кайфовое говно. Опять говно. Анс, тоже ротва есть. Спасибо, что позаботились. Только я косточки не люблю. Ну, не очень сильно так, косточки. Если честно. Пойдем отсюда. Нам пора идти. Так вот. Э, а, как-то так, в общем. О. В самом деле мне нужны только палочки. Так что здесь еще есть? Кроме палочек здесь еще ничего нету. Угу. Mm -hmm. Кроме палочек здесь ничего нет. Что. А, здесь что-то стопроцентное есть. Капуем завалы. Так. О, еху. Опа, железо. Прости, Куев. Мы приносим железо. О да! И рыбка. Пишите. Так, ты мне не надо, все, айди отсюда. <кх> ты недоброжелательный друг. Безумец! а что у нас еще там есть что-то? Но ну, я думаю, надо сходить хм. Вот для чего это? Вот для чего это? Саунить что-нибудь? Лестница, лестница и посерединке гвоздик. Все, можем валить отсюда. Со спокойно. Ай, там сыр. Сет один, все отлично. Так, так, так и так, все. Мы прошли, да, вы рад за меня. <св�> так, что Ты выбрался, соло создатель. Ты уже поз познакомился с ними, ведь так? Вот, что бывает, когда ученые бывают неосторожны с кем с ними с какими-то говнюками. Видимо, сама судьба не хочет, чтобы ты выбрался. Но все же мы хотим этого. Там внизу вентиляционная труба. По идее, решетки не могли выдержать такого. Не могли говорить, да? Можно вот сюда, да? Значит не решенки не выдержали а другие выдержали э -э -э так похудела нам сейчас здесь придется помирать не не не я выберусь чтоб тебя побрала. я знал что я выберусь вы что вы что, думали, я помру? Нетушки вам. Так, ползем поверх. Так, это, это, это. Ну, ну. Молодец. Осталось совсем немного. Ты только живи. Ты очень нужен. Кому я нужен, а? Хм. Что-то... Здесь мне не нравится. Так, просто найди обходной путь. Обходной путь, люди. Вы издеваетесь. Я сейчас вообще могу спакуха здесь набрать этого говна и пойти вперед. На проломчик. Вот так вот. Найти обходной путь, я офигела. Хм. Вот так вот здесь. О, отлично, отлично. Отлично. Я не буду спорить, отлично. Я только вот это цеплю. Ну и, конечно же, переоденусь, если что. Буду я ходить в таком говне. Это я выкидываю. Что мне это нафига? Мне это надо. Спать. Ну, вообще отлично. Нельзя даже поспать человеку. Да мы спам-пойн поставим. Да. Оп -оп. Вот так вот. Вот так вот. Я был живой и буду живой. И дождаться о моей смерти. Так. Только живи. Выживи. Ты нужен. Ты мне очень нужен. Хорошо, как будто бы ты говоришь, тека. Инстинкт самое сохранение. Идем сюда. <говорит> ну блин, почему так фигово да? Пс. Это было слишком легко, поэтому я буду здесь осторожней. Что идет, что ли? <связь> я знаю, что здесь должны быть ловушки. Туда прыгать надо? Нет, нам мне нужно было водичка, но водички не было? Да. Что ты будешь делать? Неужели мы должны были прыгать? А вы то не. Верю. Мы не должны были прыгать, мы не должны были подыхать. Мы не подохнем. Я жду другой выход. Хотела, здесь нету. Эх. Если уж прыгать, то по мужски за Россию, матушку. Что там глубоко? хм, хм. -хм, -хм. Если хоть чуть-чуть нажать. А вот. он правильно подумал. Первый голос. Най, найден объект номер шесть в, в сознательном состоянии. впоследствии по, пере, переведен в камеру для нашей его же безопасности. Хорошо. Ты Он живет, он мне нужен. Прости, но моя жена, она заражена этим вирусом. Ты единственный, чей крови этот вирус ус усвоился. С твоей крови мы получим анти антидот. Прости, но сейчас мы не сможем тебя отпустить. Ты нам нужен. Да пошли бы. Ты нам нужен. Нужен. Ну, а я топнулся. Э, ну почему настолько-то? Я сказал, не мигай. Так, YouTube, авиатор, Че? Свищи? Это что такое? Все что ли? Издевательство. И меня опять посадили за что-то. Я офигеваю. Пока я полз, меня успели... Если на желание успела перемениться, и меня посадили опять в эту решетку. Издеваются люди. Хм, -гм. А я выберусь. Что. Что-то я ничего не допонял чуть-чуть. Я, походу, делаю это, здесь убить хотят. <смех> Что, это типа все, да? Это типа все, вы глицита. Ну ладно, хорошо, это все. Мои дорогие друзья, с вами был я, Сказокит. Можно подписываться на канал, ставить лайки, разумеется. В общем, спасибо за просмотр, с вами был Скайзакит, всем удачи, всем пока.